И, конечно же, помощь спонсора. Помощь той компании, которая в случае вашей победы оплатит мне вашу поездку. Так, а спонсор сегодняшней поездки – это юридическая компания «Юпитер» в севере юридических услуг. Тогда Вы читаете вопрос и четыре варианта ответа. Не нажимать? Да, вы сами нажимаете, я же за А вот так, смотрите, вот так вот. И вот так вот пальчиком. Обычно девушки с красивыми ногтями так делают. Да, на ногти. Нет, смотрите, все делается и так. Вы читаете вслух вопрос. А привяз? А я же хорошо. Я... Как заканчивается сказка Белоснежка и сима? Ну я знаю, одну сказку про Белоснежку с Симом. Ну а для взрослых она будет там счастливым конец у нее был. Ну не ладно, следующий вопрос. Лиз какого дерева украшает канадский флаг? Все могут участвовать? Ну, вот, сначала перечисляем варианты ответа. Прям так. А, б, о, ну б, просто клен, береза, дуб. Клен, береза, дуб, бук. На тебе получает ответ. Ну да, я просто. Так, не, ну давайте. немножко не настроение. Ничего страшного, сейчас концу поиски мы вас настроим. Клен. Это, да. это, это был не клен, это был клен. Это был клен. Давай дальше, следующий вопрос. Как называют человека, который любит, поддерживает и защищает свою страну? Партизан, патриот, шпион, декабрист, патриот. Не забывайте, у вас есть, если что, подсказки, да, то, с которыми лучше пользоваться, потому что они есть, ну, чтобы они не, не испортились. И не испортились. Что, где собираются украинские депутаты? Этого я не знаю. Что мне делать? Ну, да, то, ну давайте варианты ошибки. Думать э, 7 вечера. Вообще вариантов нет? Ну, вот. Нет, ну есть, но я ну, не какой? хочу да, ошибиться. Не, ну понятно, то есть ну, никто не любит ошибаться. Ну, вот вслух скажите, ну, какой рада? вариант? Но почему вы не ведь доверяете себе? Вы в себе не уверены. Потому что мне что-то спросили на китайском, я вам ответила. Нет, ну сейчас будет вопрос про китайском, конечно. И про китайский будет. Конечно. Чудесно. Какое из этих животных Севера не меняет свой цвет зимой? Не меняет. Белый песец, заяц, беляк, белый медведь, белая курабатка. Север не меняет свой цвет зимой. Есть варианты, давайте подсказывать, брать два неправильных, позвонить другу. А это что? А это, этот, через эту штуку я отправляю запрос, у вас же есть помощь от спонсора, uh -huh. то есть я ему отправляю, они там отвечают. В случае неправильного ответа я все аннулирую, да, все? А, если вы сейчас неправильно ответите, у нас просто будет право на ошибку, мы продолжим игру. Один раз вы можете ошибиться во время поиски. А, да. Белый писец, белая кропатка. Здесь будет белый медведь. Но они все такие белые. Это проблема. Ну, может быть, хотя бы два неправильных уберем так. Ну, давайте. Какая вы самостоятельная. Спорим, вы думали, что это медведь? Что? Спорим, вы думали, что это вариант D. Да. А тут опа, и кропатка А может быть, и она, да? Я вообще, на самом деле, плохо представляю всю Куропатку, я, блин, помню только из этих книжек, там, с азбукой Вы хоть что-то помните, у вас хоть в Албике Куропатки были, у меня абвгд была Нет, ну там животные, ну белый видно, он же всегда белый, нет? Ну, поэтому ее называют белым, так же, как и Белую, белую Куропатку, куропатку да, да. Да, да, да, да, да Белая Куропатка Да отвечайте уже, ничего страшного не произойдет, ага. подумаешь, полквартиры отдадите да, здравствуйте. Здравствуйте. <свят> Правильно, да. Никакой по квартире. Как... Правильно, зачем вам? Советский Союз. Ну, блин. И... <свят> да, на фоне последних событий <свят> это очень актуально. <свят> Я не жила в Присоветском союзе. <свят> в Зато году? у вас букварь был. При... Ну да. <свят> Советского <свят> производства, между прочим. Да, <свят> да. Советский союз. Я не знаю. Если вы не знаете, мы можем этот вопрос перерисовать юридической компании Юпитер. Она не очень умная там. Давай. Итак, все. Да. Мы обращаемся за помощью к юридической компании, и большая часть коллектива считает, что это вариант Д. Вы правильно согласиться или отказаться? Ну, я да, я не буду спорить с большинством коллектива, я за большинство. И что надо сказать? Что, спасибо. Что, слушайте, вы прям мысли вы читаете. О, господи, разные Да, моя, так и хочется. называется Макловиц. Макловиц, смотрите, что это. Просклоняли по-разному, ударения да. поставили по-разному. Метла, кисть, совок, швабра. Остался звонок другу и право на ошибку. Скажите, а это на какую аудиторию тест? Это, не переживайте, это я буду пересматривать дом, дома, в инстаграме, перед сном. Все как обычно. Угу. Как не любите ошибаться, да? Я, да, я вообще очень митильный человек, если я не знаю точно Давайте позвоним кому-нибудь. Маме, например. Ну, мама скажет, что я попала кем-то шарлатаном и все. <смех> я думаю, что она вас вычислит, и вам ну, прям будет тяжело оправдаться. <смех> <смех> таких, <смех> <смех> таких угроз мне еще не было, Нет, но ну, у меня мама просто очень тоже, да. А, так у вас семейная. <смех> да, конечно. Да тогда отвечайте, как, как, как посчитаете нужным. Это будет просто право на ошибку, да и все. Но подсказки закончатся. Ну, Сань, только звонок другу, конечно. Какого, не Ладно, давайте я позвоню. Кому? Начальнице позвоню. Прекрасный выбор. Она же наверняка что-нибудь знает про метро. Ну, она жила тут. На вот громкой связи меня. мы только звоним. А, да. Конечно, Хорошо. мы максимальная громкость. Инна, все в порядке. Я жива, но мне нужна твоя помощь. <laughs> я попала в очень подозрительное такси. Вот, мне нужна твоя помощь. Мне нужно ответить на вопрос. Угу. Вот. Громкая И... связь, пожалуйста. Громкую. Это так тихо. Да. А, разновидность какого инструмента называется макловица? Вариант. Ну, ты, конечно, на два у кого спросить. Разновидность какого инструмента? И направи смекалку. Я могу умереть. Да ладно, я такого не говорил. Что? Как? Макловица. Ну гуглит, да, ну гуглит неправильно. Она полосы, спрашивает то, что мы а, там. Варианты озвучите? Варианты метла, кисть, совок, швабра. Метла, кисть, совок, швабра. Кисть? Кисть? Да. Да точно? Нет, если что, я хочу сорвать своего Ну хорошо. Так, ну что, спасибо. Если прошу. что, то 15 тысяч рублей, Витя не будет должен 15 штук. Он это слышит. Нет. Ну ты потом напиши, правильно. Хорошо. Кисть. Да. Спорим, гуглили. Нет, ну ты сказал второй мой бос. Но я не думаю, что он такой умный. О, Я не думал, что он такой умный. Ну да, надо просто туговат. Вместе с каким актером, ну, кстати, хотя не про английцев, если не знаю, что такое маклавица, то тоже, видимо, тупая. Ну, смотрите, с... как вы справились, да, какая это... красивая вообще такая. Вместе с каким актером Арнольд Шварцнегер сыграл Бизнесцов. Я не смотрю кино, ну что такое? Это на самом деле фильм из 90-х, в общем, он такой... Я сделал с 2000 -м. Что мне делать? А что мне делать? Ну вот мы сейчас с вами расширяем ваш крутой взор, на самом деле. А я могу забрать деньги? Да, <смех> конечно, сейчас? с радостью. С радостью бы бы забрали деньги за проезд в том случае, если бы к концу поездки ответили на все вопросы правильно. Ну это как-то нечестно. А, вот уже и нечестно. По ну, да, сразу. ну да, поездка стоит, сколько там? Сто двадцать целых 25 тысяч рублей. Я хочу 25 тысяч рублей. <смех> так. Итак, вместе с каким актером Арнольд Шварценегер сыграл близнецов? Варианты перечислите. Роберт Данира, Де Дэнни Девита, жан Мне кажется, Даниди вообще такого не существует. Жан-Клод ван Дам, Сильвестр Станон. Я из этого все знаю. Сильвест Сталона. А как выглядит вернуть с Дани? Что делать? Не знаю, как выглядит. Не знаю, как как, выглядит... выглядят, как выглядят остальные, да? Да. Если вы сейчас ответите неправильно, у вас работает право на ошибку. Чудесно. Мы просто продолжим игру. Ну, у вас закончились все, Я все знаю, подсказки. Да. Роберт Де Ниро, конечно, было бы конечно, неплохо, но Дэнни Дэвита. А я знала, что он не существует. Да. Идем дальше. Это было право на ошибку. Все, все подсказки закончились. В смысле, это все сейчас да? Да, мы просто продолжаем игру. У вас нет ни одной подсказки. У вас нет права на ошибку. Мы просто продолжаем игру. это было 8 вопросов, а сейчас один. Ну, ничего страшного. Это же не принципиально, главное ответить. Ну, ладно. Так. Ну не не вы даже не хотите читать вслух. Кто победил Змея Горыныча? Там был богатырь, Камикадзе. В общем, я выбрала полный библион. ассортимент. Да. Куда? Куда советуют опустить бриллиант, чтобы проверить его качество? Я знаю, я знаю. В чужой карман? Ну это как вариант. Оливковое масло, свежий сок, чистую воду. Опустить бриллиант, чтобы проверить его качество. Я сейчас сразу в своём вопросе посыплюсь и все. Ничего страшного? Чужой карман? В масло, свежий сок в чистую воду. Шо, Хорошо, давайте по-другому. Сок чьей? Если это какой-нибудь химозный, там, не знаю, лимонный. Что вы так усложняете себе жизнь-то, боже? Я не знаю. Но речь идёт про дрельян. Ну да. Так. Приведите, что он должен сплыть? Что он должен сделать? Чистоту, вы не знаете, реально не знаете, вот вы такая прекрасная девушка. Это говорит о том, что у вас бриллиантов нет, наверное, да? Ну, конечно. Молодые люди, меня, обратите внимание, у, у, у нее нет, лучших, нет бриллиантов. У меня нет лучших друзей-бриллиантов, у меня есть лучшие друзья, но они но они бедные, да, не дарят бриллиантов. Чисто воду, свежий сок, русская масло. Ну хорошо, давайте порассуждаем. Хорошо. Бриллиант, давайте. он как, как выглядит? Ну, такой красивый, красивый. камушек. Красивый, а цвет обычный какой? Ну, блин, прозрачный такой, нет? Я почему-то, я путаюсь, ну, белый, прозрачный, белый. Ну, прозрачный, белый, да, согласен. Итак, задача проверить бриллиант. Ну. Давайте рассуждать. Если мы ее засунем в чужой карман, мы поймем, что это... Но его свистнуть, независимо от того, Все, не все. Этот вариант не подходит. Идем да. дальше. В оливковое масло. Оливковое масло какого цвета? Желтое. И А Если мы туда его. Это, мы же поймем что-нибудь. Нам не будет это а ничего. Вот, не будет ничего. Если мы засунем в свежий сок, неважно яблочный, апельсиновый, там, не важно какой, что произойдет с ним, ну тоже ничего хорошего. Ну, мы не, не увидим. Конечно, да. А если мы его, допустим, чистую воду отпустим, чистую прозрачную, про чистую прозрачную воду. Вы меня подводите к ошибке или у меня толкнется на пути, истинный, я не понимаю. Я, моя задача, мой, мой, мне нет задачи вас валить. Моя задача, чтобы мы с вами получили удовольствие от поездки. И я получаю колоссальное удовольствие от поездки с вами. Потому что такие пусы у Я начинаю уже вас нервничать. Да. Ну хорошо, пускай будет чистая вода. Да вы что? Какая вы умница? Как вы догадались что? до такого ответа? китайский вам помог. У меня обманули, точнее, не было ни одного китайского вопроса. Идем Какой дальше. из этих врачей прописывает стельки? Ну, это -то стельки, вы Стельки, в смысле, для опыта? да. Я помню. Да. Это картопед, логопед, гем... гомеопат, офтальмолог. Это дело картопед. Видите, а так сомневались с бриллиантами, ну запомнил ну, такие глубокие это... познания. Еще пчелы делают мед, из других пчел, травы, чайных листьев, нектара. Ну, было бы раньше ответить из других пчел, потому что на их лапках тоже есть мед, там нектар, пыльца, но пусть будет нектар. Но это неправильно, они делают во в из пыльцы, что согласно. Евангелию от Иоанна было в начале всего. <связь> Понский городовой, вы бы хотели сказать. Да. Нет, я ограничусь просто Причем во время поездки вы <связь> уже как раз сказали Господи. А тут такой Ой, вопрос. <связь> а тут <связь> такой. Ну, да. Что было в начале всего? Может, слово, мысль. Ну нет. Дело, жизнь, мысль, слово. Но дела нет, наверное. Потому что дело должен сделать кто-то. Чтобы сделать, чтобы кто-то появился, нужно сделать жизнь. Чтобы жизнь сделать? Ну, слово, слово нужно сказать, чтобы сказать, что тоже кто-то уже жил, то жизнь, может мысль, нужно чтобы кто-то подумал, что жизнь, все так или че жизни? Что? Ну вот, а что мне делать, если я вообще никак? Вы сами себя запутали, короче, да? Да. Да Нити уже во что-нибудь, да и все. Ну, ну. Блин, ну жизнь, ну ладно, пусть будет жизнь. Какая-нибудь мысли из слюнца. Разумеется. Нет, ну смотрите. Я, выиграла, было, да, вы, я выиграла? Да. Я выиграла 3 плюс 25, это было 28 тысяч Вы выиграли офигенское настроение, чудесное воспоминание и незабываемая поездку. Вы даже не заметили, как стояли в пробке на светофоре. Я заметила, что я нервничала в этот момент. Нет, на самом деле огромное вам спасибо. Вы мне доставили удовольствие. Надеюсь, вы тоже получили удовольствие от поездки? Я почувствовала себя глупой. Нет, ну, это вы даете свою оценку, а задачи нету такой. Самое главное, Да я же что... понимаю. Самое это просто главное... вопрос не по моей квалификации. Я себя так оправдаю, и так будет легче справиться ну. с поражением. Вы самая уникальная пассажирка. Вообще вот одна из уникальных, наверное, которые мне меня встречались. Но мы с вами уже почти подъехали. Это у нас общежитие же, да? Э, ну да, если будет не сложно вот тут завернуть. Вот тут? Что... Нет, нет, подальше. Вот сейчас, вот здесь. Ну да, вот, чтобы... И вы там сразу выехали, и Хорошо, я... Хорошо, спасибо помогу. вам большое, обязательно там сразу. Я вам говорю огромное спасибо за нашу принесу. Не будут штрафных санкций, все пойдет в этот санк. Штрафных санкций? Ничего себе, вы меня не предупреждали о штрафных санкций. Спасибо вам большое за настроение.